Что-то очень сильно слабый захотелось славы и почета я хочу. Но для славы нужно, что же все же нужно, может просто песню зачиню. Так сижу в раздумьях, нету вдохновения. Так же много всяких мыслей, размышлений. Рад Всегда, всегда Ну вот получилось Я теперь счастливый И на пьедестале мой почет Ну теперь пора уж Пора уж к магазину Но теперь коньяка Что ж еще Вот сейчас опять Да. Просветление. И я прославлюсь навсегда. И как продукт.